Да, мы а вы мне вот обещали в том году сводить меня в Кремль. Да. Так и не сводили. Предлагаю, если все будет нормально, по здоровью, приглашаю тебя на 9 мая. У нас будет праздник Победы. Вот на праздник. А Конечно, взять. А почему ты про маму не вспоминаешь? И маму давай возьми с собой. Хорошо. Соговорились? Здорово. Здравствуй. Как ты? Хорошо. Ты меня помнишь? Да. да. Молодец. Ты хотела в Кремле побывать? Да. Ну вот я же тебе обещал, 9 да. мая, мы с тобой же встретимся. Спасибо. Пожалуйста. Тебе понравилось? Да. А что тебе всегда понравилось? Все.